Шалом, дорогие друзья! В этом видео вы узнаете 23 новых слова на тему мебель. Сейчас я сижу на диване. Диван – это сапа. Но есть еще много других слов. Смотрите. АРОННА – шкаф. КУРСА – кресло. Кисе, стул. Рэй зеркало мадаф, полка мизнон буфет мета кровать марахет ящева мебель в салон сапа диван сифрия библиотека ариса колыбель Пинат Охель, обеденный уголок. Рагит, предмет мебели. Раитима, мебель. Шулхан, стол. Шатиах, ковер. Шида, комод. Аронит, тумбочка. Шулхан ктива. Письменный стол, Конанит – стеллаж, Мельтаха – вешалка, Магиран – ящик, Курса коробка. Благодарю вас за просмотр этого видео. Теперь вы знаете, как называется мебель в вашей квартире. Когда вы будете это учить, вы можете прямо на мебель расклеить такие стикеры с подсказочками и Периодически подходите к столу, подсмотрели, а там написано «Шульхаро». Или подошли к шкафу, а там написано «Аон шкаф». Или сели на стул, а там наклеечка Киссе, стул». И таким образом это легче запомнить. А если вы хотите еще больше новых слов узнать, то смотрите, есть дополнительные видео на канале Иврика. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Нажимайте на колокольчик, а также загляните в инфобокс. Там есть много бесплатных полезных материалов для тех, кто изучает таблиц. С вами была я, Виктория Радс. До встречи в новых видео. Пока!